Привет всем, народ. Это пробег о игре правда или ложь. Я совсем недавно ее увидел. Ну и, собственно, решил поиграть. Она бесплатная в стиме, И начнем. Давайте. Говорю, сразу я ее уже вот, как говорил, немного видел и один раз сыграл пострели. Последний динозавр еще гулял по земле в 1923. -м. Что? Это ложь. Да? Да, ну это правильно, да. А когда физик Стивен Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, никто на нее не пришел. Эм... Мне кажется, это правда. Да, это правда. Так, давайте дальше. В Австралии есть гора под названием "Назрание", названием разочарование. И вот тут, кажется, я зафейлюсь, но пускай будет правда. Это сейчас год был. У уровень потребления чая выше всех других производимых напитков вместе взятых? А вместе взятых? Это ложь. И я проиграл. Да ну, неужели люди так много чая потребляют? Офигеть! Ладно, еще разок, давайте. Роуэн! Аткинсон, актер, который играет мистера Бина, имеет степень магистра в области электротехники. Совершенно не знаю, поэтому пускай будет правда. И это правильно. Дальше. По состоянию на 2011 год игроки суммарно провели 5,9 миллиона лет в игре World of Warcraft. Почти столько же, сколько существует человеческий род. А... Человеческий род, по-моему, столько и существует, поэтому правда? И это правильно. Почтовые услуги в княжестве Андора абсолютно бесплатные. А, мне кажется, это правда. Почему бы и нет? Это правильно, это правда. Как ни странно. У нас они сохранились. А, так, да? И не сохранились записи посадки на луну. Ну, есть две теории, но, наверное, это правда. Многие считают, что сохранилось, что это оригинал показывался, ну и так далее. Винсент Ван Гог написал картину «Звездная ночь», когда находился в психушке. А, запросто, мне кажется, запросто. Да, и я получил достижение «Звездная ночь». Клево. Уровень потребления чая, это мы уже читали, поэтому это правда. Обезьянка, повторяешься седьмой вопрос уже а, собаки могут страдать от депрессии честно без понятия но скорее всего да могут и это правильно да ну собаки могут страдать от депрессии ужас группа Aerosmith разработала на игре guitar hero больше заработала а, больше чем на своих альбомах аэросмит мне кажется правда и это правильно Офигеть. Девятый вопрос. Э, ногти летом растут быстрее. Ам. Что? Э, блин. Наверное, правда. Серьезно? Ногти летом растут быстрее? Не замечал. Но все равно это правильный ответ. Рамен считается... Рамен, рамен, рамен считается японским блюдом, но делает его из китайских ингредиентов. Пускай будет правда. Я считаю, что да. Все. <звук> да, ну мы выиграли быструю игру, ребят. Офигеть! Это, наверное, ну, везение, серьезно. Но ну, давайте еще разок сыграем. Получится, получится. Урок группы ACDC DC есть 21 песня со словом рок в названии. Не знаю творчество AC DC, если честно. Но это правильно и полученное достижение Спаситель рок-н-ролла. Если у вас нет никаких долгов и есть в кармане 750 рублей, то вы богаче 25% американцев. Но если не ошибаюсь, то Америка вся живет в долгах большинство вот как раз 25 процентов живут в долгах и они считаются как бы что денег то у них нет поэтому это наверняка правда да это правильно это правда а, актер марк волберг отсидел 45 дней за попытку убийства что ой это наверное ложь мне кажется я проиграл да оно серьезно 40... что да ладно давайте еще один раз контрольный как говорится князь виталий второй темный получил свое прозвище из-за того что был ослеплен сейчас если я зафейли то еще один раз сыграем серьезно хм, Да, ладно все вот это последний однажды 46-летний мужчина из великобритании нашел и напал на 13 летнего подростка за то что тот очень часто убивал его в call of duty что ну мне кажется это может быть серьезно жесть что куда катится мир куда он катится Первая конституция в европе была украинская конституция эм, мне кажется что нет И это правильно да ну советский союз то после того уже да. европа была независима в то время так... Самая мелкая тюрьма в мире рассчитана всего лишь на двух человек. Ну, в принципе, мне кажется, что это правда. Да, правильно, это правда. А Швеция импортирует 800 тысяч тонн мусора в год из Норвегии. Что? Наверное, это правда. Серьезно, это правда. Офигеть в норвегии существует город который называется ад и он замерзает почти каждую зиму а, пускай будет правда правильно это правда или мне везет или что-то я знаю что в южной америке нет окон а, это ложь какая-то что в смысле нет окон не понял не понял не существует ни одного доказательства того что страусы от испуга прячут голову в песок. Да нет. Есть. Серьезно? Ам. Почему я думал, что есть? Ну ладно. В общем, вы посмотрели на эту игру. В принципе, в принципе, она интересная. Быстрая игра там нельзя проигрывать. В компании можно отвечать неправильно. Я немного поиграл, но, опять же, в компании тоже. А так игра в целом мне понравилась. И я буду иногда заходить и играть в нее, в принципе. Хорошая игра. Советую вам в нее поиграть, ведь она бесплатная в Симе, а так ставим лайк, подписываемся на канал и не забываем смотреть и другие видео тоже.